Мы с Алексом недавно записывали видео о том, почему вот это круто, почему нам это больше нравится, чем ходить в спортзал. И вот, собственно, видео подтверждение, почему это круто. Посмотрите на эту площадку. Находится на Mission Bay, это район в Окленде, в Новой Зеландии, прямо на пляже, на фоне горы Рангетота. В общем, красиво, голубое небо, зеленая трава, площадка. На той стороне находится целый ряд баров и кафе, куда мы сейчас пойдем с Алексом пить кофе. Алекс. поел. пойдем. Йо. Вот, после хорошей тренировки не грекс есть слайс, чизкейк. Чизкей, да. Вот так вот, ребята. Сидим с Алексом, пьем кофе. О чем мы поговорим? Поговорим о пастинге, да? Войну. Ну, почему? В общем, мы такой небольшой эксперимент проводим сейчас над собой, можно сказать, даже большой. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> ну, сегодня у нас выходной день. В общем, хочу рассказать, что такое фастинг. Фастинг – это новая теория, которая пришла на смену есть, набирать вес, сбрасывать вес, то, что делают качки в спортзале. Заключается в том, что э, вы должны есть в рамках 8 часов в сутках. То есть из 24 часов у вас есть период 8 часов, когда вы можете принимать пищу. Зачастую э, люди, которые занимаются и практикуют фастинг, э, они не едят там до 12, до часу дня. вот, И потом вот в этом промежутке там, с часу дня, 8 часов, они э, делают там, 3 приема пищи. Мы с Алексом это тоже начали практиковать, и я думаю, что Алекс может сказать его результаты, потому что у него они даже более видимы, чем у меня. За да, последние 6 недель я при помощи тренировок, при помощи стрит-воркаута и при помощи интермедиат сбросил 6 килограмм, практически не меняя свою диету. То есть я все же позволяю себе есть торт, но это не каждый день, конечно, хотя бы раз в неделю я могу себе позволить есть, когда я хочу, во сколько я хочу и что я хочу. Что в целом позволяет мне не быть обделенным какими-то вещами, к которым я привык, которые я люблю, но тем не менее позволяет мне достигать те цели, которые я перед собой поставил. Я всегда к диетам очень скептически относился, потому что э, сама диета уже предполагает то, что вам нужно менять ваш образ жизни, то есть вам нужно заморачиваться очень сильно там, на что есть, когда есть, но это на самом деле очень, очень напряжно. То есть для меня реально то, что я могу внедрить в свою жизнь там, на длительном промежутке времени. То есть Intermittent пастинг будем называть его просто пастинг на самом деле ничего сложного нет. Разумеется, что вам нужно, то есть если вы едите промежутки 8 часов, там, но при этом вы там, едите пиццу и какие-то нездоровые продукты, это особо ничего не меняет. Но если мы говорим там, о нормальном питании, когда вы едите здоровую пищу, то пастинг это очень крутая тема. Но я, кстати, вот тоже заметил, что м, поначалу, да, хочется есть. То есть, когда вы просыпаетесь, там, до 12 часов, до часу у вас, вот, реально, это больше, чем больше привычка, я думаю, есть хочется. Но вот, кстати, кофе очень сильно помогает сбить голод. То есть, если вы с утра выпиваете чашку кофе, то реально до 12, до часа дня можно спокойно обходиться без еды. Еще я бы хотел бы добавить относительно диет, Диета сама по себе, это не подразумевает зачастую что-то долгое, что вы можете использовать повседневно в своей жизни. То есть вы следуете диете определенное количество времени. Будь то диета, которая рассчитана на две недели, на месяц или на три месяца, но вы зачастую не можете поддерживать это постоянно, вы не можете делать это постоянно, на постоянной основе. И так или иначе, рано или поздно, диета прекращает свое действие, потому что она выработала свой ресурс. Я не говорю о том, что диеты неэффективны, но они, к сожалению, не так эффективны в долгосрочной перспективе, как многие привыкли об этом думать. Многие стараются сбросить вес в краткосрочной перспективе, но зачастую не сбрасывание веса должна ваша быть цель. Ваша цель должна быть не набирать лишний вес для того, чтобы вам не было чего сбрасывать в будущем.